всем привет привет привет привет добрый вечер с вами снова юрий пузыревский и мы начинаем я вижу ольга вы здесь мы начинаем наш традиционный стрим который проходит по средам посвященный техникам нейролингвистического программирования и саморазвития всем привет привет привет привет как видно, как слышно. Думаю, что у всех должно быть все нормально. По приборам все хорошо. По приборам все видно и слышно. Отлично. Дайте обратную связь, друзья. Есть ли звук, есть ли видео. И мы будем начинать наш прямой эфир. Михаил, добрый вечер. Вижу плюсики, вижу плюсики. Отлично, отлично. Как настроение, как самочувствие, как погода, как природа? В какой части света вы сейчас находитесь? Поделитесь. Я по-прежнему нахожусь в Беларуси, в городе Минск. И, собственно, отсюда веду прямой эфир. Добрый вечер. Вижу знакомые лица. Знакомые лица у нас в эфире. Ура. Ура. Сейчас немного стрим подтянется. Супер. Отлично. Звук есть, видео есть. Настроение супер. Из какого вы города? Где вы находитесь? Поделитесь. Ура! Да, вижу, вижу. Планета Земля, Солнечная система. Отлично. Я тоже из этого мира. Здорово хорошо как я обещал сегодня мы пообщаемся на тему метапрограмм что такое метапрограммы как ими пользоваться как их выявлять какую непоправимую пользу они могут сыграть в нашей жизни точнее знания метапрограмм да если вы видели в названии прямого эфира есть такой заголовок который называется как читать людей и на самом деле ну наверное это громко сказано читать людей но все-таки зная мета программы и умея их откалибровывать вы можете стать более эффективными в общении вы можете стать более гибкими до да, развивая свои мета программы вы можете развивать так называемую гибкость, гибкость мышления и ну пользы и применения на самом деле очень много напишите пожалуйста сейчас в чат кто уже хоть немного знаком с мета программами что это такое как ими пользоваться для чего они нужны интересно ваша обратная связь интересно ваша обратная связь чтобы понимать, на одном ли языке мы с вами разговариваем. Сделаем вот так. Поделитесь, пожалуйста, сейчас в чате. Знаете ли вы, что такое метапрограммы и или вы просто пришли поинтересоваться. Хорошо, друзья, ребят, кто смотрит на других платформах, в ТикТоке, в частности, в тапке моего профиля, есть ссылка на прямой эфир, который идет в Ютубе, где я отвечаю на комментарии, где есть презентация, где хорошее видео, хороший звук. Поэтому, если вы хотите, чтобы я ваши комментарии читал, ходите пожалуйста в youtube ссылка в шапке профиль окей ольга знает что это хорошо хорошо остальные молчат наверно стесняются заявить о своем незнании а вы не должны этого знать если вы человек интересующийся вообще чего-то не знать это вообще-то не стыдно хотя многие люди почему-то считают что если я чего-то не знаю то, значит со мной что-то не так век живи век учись как говорится хорошо хорошо как ваше настроение от 1 до 10 оцените по внутренней шкале готовы ли дальше знаю но не помню хорошо будем сейчас вспоминать а сегодня регламент такой будем работать где-то час час 15 в среднем как обычно и ну, постараемся разобрать 6, 7, может быть 8 метапрограмм таких основных, с которыми чаще всего можно встречаться во время общения. И поучимся их калибровать, поучимся их в себе распознавать. Но ну, на самом деле могу сказать такую небольшую принятие решений. Не стесняйтесь, погуглите. Да, не стесняйтесь, погуглите. Окей. Okay. И будет очень здорово, если когда вы будете гуглить, вы нарветесь на этот стрим. Это будет прям вообще высшая награда. Отлично. Отлично. Ну что, готовы? Готовы двигаться дальше. Не будем долго сегодня разогреваться. Кто хотел прийти, тот пришел. Кто не хотел прийти, тот не пришел. 11 пью кофе, значит мне хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, давайте сразу с места в карьер пойдем по презентации. Напишите, видна ли презентация. Если презентация видна, то окей. И начнем разбираться, что же это такое метапрограммы, откуда они у нас, почему они у нас есть, чем они нам помогают или мешают и так далее. Параллельно скажу тем, кто находится на других платформах, смотрит этот прямой эфир в шапке моего профиля, в ТикТоке в том числе, есть ссылка на этот прямой эфир в Ютубе, где вы можете смотреть с презентацией, с хорошим звуком, с хорошим видео и так далее. Поэтому заходите, не стесняйтесь, подписывайтесь, если еще не подписаны. А здесь мы разбираемся с интересными темами, касающимися нейролингвистического программирования ну окей ну окей хорошо что такое мета я нашел для вас два таких хороших определения, достаточно простых да? мета программы придут позже зададут вопрос в комментариях отлично для того чтобы сильно здесь не звенеть своей карты реальности я нашел для вас таких два хороших определения Метапрограммы — это фильтры восприятия и реагирования, действующие в нас привычным образом. То есть метапрограммы — это какие-то программы, которые в нас действуют привычным образом. Сейчас, по ходу, когда мы будем разбирать уже конкретно несколько метапрограмм, вы поймете, как они работают. Мы используем для того, чтобы сортировать информацию. Ну, соответственно, есть метапрограммы которые влияют на сбор информации есть метапрограммы которые влияют на принятие решений и многое другое и второе определение метапрограммы это уровень ментального программирования на котором человек сортирует и дробит свои сенсорные опыты что это значит то есть так или иначе мы живем в мире и у нас есть четыре основных канала восприятия информации да это визуальный аудиальный кинестетический и дигитальный канал да и все эти модальности можно назвать сенсорным опытом. То есть вижу, слышу, чувствую, еще понимаю, да, если говорить со слов других. Поэтому а метапрограммы как раз таки это наши такие внутренние фильтры, которые, через которые эта информация, которую мы получили зрительно, аудиально, либо кинестетически через ощущения, те фильтры, через которые она в нас просачивается и потом из нас высачивается. Давайте будем говорить таким образом. Думаю, что-то от родителей, наблюдение за чужим поведением, что-то могло генетически передаться, остальное опыт. Да, Ольга, совершенно верно, вы прям читаете мои слайды. Вы, может, где-то залезли в мой компьютер и получили информацию о, о том, что я буду сегодня рассказывать метапрограмма отвечает на вопрос почему именно так, то есть что это значит. Это значит, что она как раз таки знание метапрограммы может вам давать ключик к вашему собеседнику и ключик к самому себе, почему вы или кто-то другой поступаете определенным образом. То есть вот такая вот интересная история, да. Это умственные стратегии, с помощью которых мы дробим, собираем, получаем информацию э и они отвечают на вопрос «Как?». Вот «Как я думаю?», да? «Как я принимаю решение?», «За счет чего я принимаю решение?», «Как я понимаю, что что-то хорошее, а что-то плохое?». Вот на все эти вопросы, именно «Как?», именно «Как способ?», на все эти вопросы отвечают метапрограммы. Окей, ок, откуда они появились? У нас. Откуда они у нас есть? О смотрите. Есть врожденные качества человека, которые передаются по наследству от наших предков, любимых, родителей, дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек и так далее, и тому подобное. А есть и приобретенные. То есть мы приобретаем определенный опыт, и, соответственно, у нас формируется некий фильтр восприятия. Почему я считаю телепатия, однако? Да, Ольга, телепатия, однако. Почему я считаю нужным об этом сказать? Потому что вот это как раз-таки очень важная вещь. Почему она важна? Она важна, потому что, потому что есть надежда, я так скажу, есть надежда, есть возможность реальная э, метапрограммы менять. То есть у нас есть уже какие-то при... определенные фильтры восприятия, с которыми мы родились, и есть приобретенные. И это как раз таки нам говорит о том, что мы... Э, Гибкость своего мышления можем развивать, в том числе развивая свои метапрограммные фильтры. Вот так выражусь. Надеюсь, что понятно сейчас, о чем идет речь. Напишите, понятно или непонятно. Если понятно, идем дальше. Если непонятно, будем тогда останавливаться на этом подробнее. Пока вы пишете, я думаю, что есть смысл уже переходить к самим метапрограммам чтобы этот прямой эфир был динамичным, веселым, активным и полезным. Согласны? Так, никто и не написал, видна ли презентация, но я уже сам вижу, что презентация видна. Хорошо, перейдем к первой метапрограмме, которая называется «Глобальный и специфичный». Сейчас еще немного поясню про метапрограммы. Как правило, как правило у метапрограмм есть два каких-то полюса. Два полюса таких крайних проявлений этой метапрограммы. И как вы видите на презентации, можно, условно говоря, делать такую шкалу, на которой... Можно делать некую градацию, шкалирование там, от 1 до 5 или от 1 до 10. Каждый, каждый делает это своим каким-то особым образом, если мы говорим о калибровке, если мы говорим о распознавании метапрограмм. То есть, если человек вот прям глобальный, глобальный, на пятерочку. Эти все штуки на мета, как корень сайта. Никто не видит, что там, но не но те файлы всем управлять да э, вот спасибо ольга что вы мне напомнили про приставку мета. Да? что приставка мета означает э, приставка мета означает находиться над чем-то либо вне чего-то да то есть если говорить переводить так э, на русский язык то мета программы то это как бы над программы то есть программы которые находятся над чем-то то есть они имеют большее влияние бессознательное на наше поведение чем мы того осознаем вот так вот скажем оно они влияют на короче выражусь так они влияют на наше бессознательное поведение очень сильно вот и есть условно говоря есть метапрограммы в которых больше чем два полюса я сегодня им о них поговорю расскажу но, тем не менее, как правило, в основном все метапрограммы имеют два полюса. Два неких противоположных способа принятия решений, поведения, ответов на вопросы и так далее и тому подобное. Все видно, ничего не тормозит. Ес, yes, Ольга, супер, спасибо. И я обычно, когда составляю программный профиль, если мне это необходимо, я тоже немного дальше расскажу о том, для чего составлять метапрограммный профиль? Напомните мне, пожалуйста, чтобы я рассказал. Обычно делаю градацию там от 1 до 5. То есть где-то есть некая средняя точка, условно говоря, середина, а есть крайности, да. И вот метапрограмма глобальный, специфичный. О чем она нам говорит? Она нам говорит о том, как человек формулирует свои мысли и что он вообще в принципе видит. И если вы видите здесь на слайде, человек, который глобальный, он такой сидит где-то на вершине и смотрит вдаль. Да? То есть вот если взять два человека, один человек будет глобальный, а другой будет специфичный, их поставить возле леса, то глобальный будет видеть лес, а специфичный будет видеть деревья или листья. Или если два человека поставить перед деревом, условно говоря, то глобальный будет и спросить, что, что ты видишь. Глобальный скажет вам, я вижу дерево, красивое, а специфичный будет говорить, я вижу листья, кору, ветки там, ну и так далее и тому подобное. Надеюсь, что с этим... Понятно. Вот такая метапрограмма. А, ага, как безусловные рефлексы. Мы о них не думаем. Да, действительно, мы об этом не думаем. Но разные люди вот э, в метапрограмме глобальный специфичный дробят информацию очень сильно по-разному. Сейчас на следующем слайде вы поймете, что к чему. Смотрите, глобальный человек, он стремится к обобщению, а специфичный, наоборот, стремится к конкретизации. Для глобальных существует проблема э, детализации они как бы воспринимают детали как, э, как будто они есть но э, они на них не концентрируются у специфичного же наоборот э, его пугает масштаб и перспектива сходство различия там три полюса сходство разлить э, ольга не забегайте вперед сходство различия все-таки там два полюса. Ну, возможно, мы говорим о разных метапрограммах. Смотрите, какая еще есть история. Ладно, давайте с глобальным специфичным закончим, и потом расскажу что-то еще про метапрограммы. Хорошо. Глобальные люди, они не замечают мелких препятствий. Ну, то есть им очень важен масштаб. А специфичные, они как раз-таки концентрируются на деталях, и они для них детали очень важны. Это не хорошо и не плохо, это э, разный способ восприятия, переработки и выдачи информации, ни больше, ни меньше. Ну и, соответственно, глобально используют чаще Милтон модель, да, обобщает всякий, всякими э, способами, если говорить уже в рамках NLP, да, а специфичный будет использовать больше мета модель, будет больше задавать уточняющих вопросов и так далее и тому подобное. Хорошо, давайте еще немного о глобальном и специфичном. Как выявлять? Как выявлять? Вот напишите сейчас, пожалуйста, в чат. Напишите, пожалуйста, в чат, в чем заключается ваша работа. Либо как прошли ваши выходные. Просто напишите в одном-двух предложениях. И мы сейчас прямо по комментариям посмотрим, кто говорит из метапрограммы глобального, а кто говорит из метапрограммы специфичного. Важная вещь. Про метапрограммы, пока вы пишете. Смотрите, друзья, первое. Метапрограммы, они описываются многими авторами, разными авторами. И есть небольшая неразбериха в названиях. Есть небольшая неразбериха, небольшая путаница в названиях. То есть, может быть, описана одна и та же метапрограмма, но несколько будут искажены названия. И это нормально то есть здесь нужно именно если читаете какую-то литературу если пытаетесь в чем-то разобраться нужно обратить внимание на то что неразбериха в названиях может быть нету пока единой системы классификации ну я думаю что она скорее всего и не появится потому что ну каждый я художник я так вижу вот так скажем Угу. Ольга пишет, у меня зависит от намерения, могу детали выделять, могу обобщать. Это как раз-таки говорит о том, что у вас есть вот эта гибкость ума. да, То есть вы можете подстраивать свое мышление под разные, скажем, полюсы этой метапрограммы. Но чаще всего, чаще всего человек использует какой-то один полюс, сам того не осознавая. И вот что я вам хотел еще сказать, когда я вам задал вопрос, в чем заключается ваша работа, Пока вы пишете, я все-таки надеюсь, что вы напишите, чтобы у нас был какой-то контент такой живой, да, чтобы разобрать на конкретных примерах. Когда... Что может сейчас начать происходить? Вы постарайтесь ничего не выдумывать, а просто постарайтесь написать, вот как бы вы обычно написали ответ на такой вопрос. Это раз. Второе. Когда человек знает что его калибруют на метапрограммы, он может со... и если он знает метапрограммы, он может сознательно начать их на уровне вербального сообщения а искажать. Да, включается такой механизм. Ну вот я не такой, и это, и это все не про меня. Поэтому здесь такая история, что ну с чем я сталкиваюсь на тренингах, когда я даю а метапрограммы участники друг на друге отрабатывают эти все вещи и они начинают их сознательно или бессознательно ну как бы из искажать потому что они знают что их в этот момент калибруют и любой человек ну как бы начинает немножко искажать реальность но когда человек не знает что его калибруют когда человек не знает что пытаются распознать его метапрограмму, то в этот момент вы очень легко ее можете прочитать. Какие чаще всего используют слова глобальный? Ну, вы можете посмотреть на слайд, но я все-таки зачитаю. Это слово обзор, глобальная перспектива, большая картина, с мелочами разберемся потом, неопределенный, цельная картина, широкий размах, либо специфичный какие слова используют конкретные этапы шаг за шагом подробный план изъян в схеме точный полная классификация точно управлять отлично на выходных сидела дома на работе интересно новые приемы нашла обновила знания сделала конспект сегодня еще много хорошего на сайтах сделала картинки и пару статей и я рада этой продуктивности вот ольга очень большое вам спасибо за то, что вы написали и <смех> с одной стороны кажется, что вроде как человек очень детально расписал, а с другой стороны Ольга все-таки говорит в метапрограмме глобальный, почему? Потому что а, сидела дома, на работе интересно, да, это все обобщение, новые приемы нашла, обновила знания, сделала конспект. Несмотря на то, что Ольга написала очень много информации, она все-таки говорит больше, и она все-таки излагает свои мысли из метапрограммы а, глобальной, потому что конкретного ничего нет. Татьяна, я запуталась. Мне сначала захотелось обобщить и ответить. Хорошо, потом рассказать конкретнее о своих занятиях. В итоге сижу в ступоре. Хорошо, дома скучно ни о чем. Отлично. Вот я и говорю, что когда мы начинаем учиться, когда мы начинаем, когда мы пытаемся их осознавать для себя, то нам самим себя тяжело откалибровать так елена появилась какая-то ходили к врачу проходили лечение готовила борщ мыла окна мыла полы стирала шторы занималась на тренировках силовые нагрузки А вот смотрите если сравнить сообщение ольги и сообщение э, елена или элен не знаю как правильно то э, элен тоже пишет больше из глобального но все-таки у нее есть спецификация то есть если возвращаться вот к такой шкале то допустим ольгу я бы разместил наверное где-то на четверочку а элен доброй ночи наверное на 4 или даже на 2 то есть у элен есть елена отлично супер у елены все-таки есть вот эта склонность к спецификации и детализации ну понятно что в реальном живом общении у меня бы было больше возможностей позадавать вопросы и покалибровать но ну, так как мы работаем через текст по большому счету ну взлетаем с тем что есть то есть это мои предположения это ни в коем случае не точная оценка вас потому что запомните раз и навсегда точную вам оценку вас никто никогда не даст и скорее всего вы сами тоже сами точно не дадите надо быть очень очень очень осознанным человеком поэтому относитесь к всему тому что сейчас происходит как к новой информации о которой можно поразмышлять порассуждать окей хорошо давайте так я чаще всего обобщаю ведь всем же интересно знать Вот смотрите, ольга вот интересные вещи пишет я, правда, я чаще обобщаю, ведь всем же интересно знать подробности. У меня мнение такое, что особо моя жизнь никому не интересна, не хочу навязываться. И вот здесь Ольга опять демонстрирует свою метапрограмму глобальный. Почему? Потому что я чаще обобщаю. Ну ладно, это окей, это по, по контексту. Ведь всем же, инте всем же не интересно. Всем же не интересно. Вот это обобщение всем, оно как раз таки говорит о том, что Ольга чаще использует метапрограмму глобальной. Сознательно, насколько я знаю, Ольга, вы копирайтер, и вам нужно уметь дробить информацию на более мелкие куски. Я думаю, что вы это делаете сознательно, и у вас хорошо получается. Ну вот по предварительному, скажем так, анализу, по анализу текста тоже можно распознавать. Я пока это вижу так. Хорошо, опоздала все-таки, но ничего, потом заново посмотрю. Окей, хорошо, давайте идем дальше. Ребята, напишите, понятно ли про глобального и специфичного. Вы можете, конечно, сейчас просто поанализировать, но будет очень круто, если вы будете писать прям. Я не буду задавать прям каких-то супер интимных вопросов, но если вы будете писать в чат то, что я вас прошу, это будет интереснее просто в виде такого живого кейса, живых разборов. Окей, okay, окей, okay. если понятно то, о чем я сейчас говорю про глобального и специфичного. И обратите внимание, обратите внимание, чем это может быть нам полезным в коммуникации. Если, мы, если вы понимаете, что вы человек глобальный, и вам встречается человек специфичный, то вы с ним будете разговаривать как будто на разных языках. Что это значит? Может быть даже где-то специфичный человек вас будет бесить потому что глобальный он вдаль в перспективу он не видит практически препятствий а специфичный он наоборот зацикливается на мелочах и обращает внимание на мелкие детали и вот эти два человека могут быть очень сильно друг другу непонятными и здесь вопрос уже больше к вам если вы знаете что человек допустим вы глобальный человек специфичный или наоборот вы уже можете осознанно подстраиваться под его метапрограмму и вы становитесь более ясными друг другу для начала разберемся так с этим а, вот и у меня также кажется что никому не интересные подробности потому что чаще потому чаще об, обобщаю на самом деле ну по поводу того что кажется вам кажется а, и человек который специфичный он все равно, даже пытаясь что-то обобщить, он будет детализировать. Ну, вот как-то так оно проявляется. Вот Ольга, несмотря на то, что она хотела детализировать, она все равно обобщила. Вот Обобщение мне ближе, но очень зависит от намерения. Смотря что, от кого, для чего мне нужно. Если анализирую конкретную ситуацию, то очень детально все помню, чтобы сделать вывод. Но опять же, вы все равно там делаете определенное... Склик. Ну хорошо, не буду с вами спорить. Хорошо. Елена, для руководства кратко, четко, информативно излагаю суть вопроса. Для руководства кратко, четко, информативно излагаю суть вопроса. Ну хорошо, я бы с вами еще больше пообщался, было бы интересно. Я детали ловлю, когда изучаю человека и расследую что-то, в остальном обобщаю. Хорошо, хорошо. надеюсь, что с этой метапрограммой понятно хорошо хорошо есть еще одна метапрограмма которая называется возможности и процедуры что это значит что это значит есть человек есть люди которые ищут всегда возможности новые альтернативные пути поведения убеждены что в что они убеждены в том что всегда есть способ что-то сделать лучше что всегда есть выход из ситуации до да? креативная раз, разнообразная Работа. Ну, есть такой э, мультик про барона Менхаузена, старый, советский. И как раз таки вот э, барон Мюнхаузен, да, безвыходных ситуаций не бывает, э, и сам себя там из болота за волосы вытащил. Вот эта вся история про человека с метапрограммой возможности. Есть э, человек э, с метапрограммой, э, ну, то есть с противоположным полюсом, который называется процедуры. Там есть рамки, есть шаблоны, они стремятся ходить проверенными тропами, да, проверенными какими-то подходами, верят в существование правильного способа, да, и их устраивает выполнение однообразных заданий. Опять же, это пол разные полюса одной и той же медпрограммы. Это очень важно осознавать. Uh, ну давайте давайте проверим давайте проверим напишите пожалуйста сейчас в чат очень коротко почему вы выбрали ту специальность во-первых кем вы работаете чем вы занимаетесь да и почему именно эта специальность и как раз таки вот этим вопросом про специальность про машину про uh, ну, очень очень хорошо работают вопросы про работу то есть они не сильно заходят в какие-то личные границы ну, согласитесь это вопрос не такой интимный как почему ты выбрал эту женщину или почему ты выбрал этого мужчину да потому что он мне дает возможность хотя это этот вопрос тоже будет откалибровывать будет давать вам информацию о метапрограмме человека но тем не менее проще всего разговаривать на какие-то такие более-менее нейтральные темы хобби работа увлечение и так далее и это поможет вам откалибровать эту программу. Это знаю. Возможно, знаю я точно. Хорошо. Я часто говорю действенно, жду реакцию и достройку от человека. Чаще косвенно узнаю, чем прямо. Так привыкла. Это не выглядит навязчиво и бесправильно. Почему-то боюсь навязываться. Окей. Окей. Можете продолжать бояться навязываться. Хорошо, друзья, напишите, кто вы по профессии и почему вы выбрали эту профессию. Просто напишите, вот как есть. И мы просто немного поанализируем ваши комментарии. Пока э, вы пишете, я коллегам из ТикТока э, подскажу. Ребят, кто смотрит ТикТоке, пожалуйста, в шапке моего профиля есть активная ссылка на этот прямой эфир, который сейчас проходит в Ютубе с презентацией с хорошим видео с хорошим звуком с ответами на вопросы милости прошу переходите добавляйтесь э, и задавайте вопросы хорошо друзья так люблю творческую работу разные задачи я пишу тексты картинки делаю seo по соцсети и многое другое каждый день отличается работаю с сайтами услуг интересно что нет рутины вот ну тут уже ольга и сама себя заранее откалибровала и сама себе выдала о себе выдала информацию, что она человек возможности, да, то есть у нее метапрограмма больше склоняется к полюсу возможности, может быть даже там она где-то и зашкаливается, зашкаливает. Но есть другие люди, есть другие люди, которые любят процедуры, ну, не любят. Это это фильтр, это фильтр через который люди принимают решения там о поступлении на работу, о том за кого выходить замуж, да один мужчина сулит возможности одному и тому же человеку а другой мужчина сулит процедуры надежность там какой-то и так далее здесь также можно э эту метапрограмму тоже можно распознавать и тоже понимать какой перед вами человек какой перед вами человек и соответственно если вы менеджер руководитель вы можете давать ему соответствующие задачи если ваш супруг допустим процедурный а вы человек возможностный то вам нужно подумать как вести с ним взаимодействие я бы не могла конвейерную работу делать я точно не могу скучно сильно однообразие в апатию выгоняет истощает хорошо хорошо, хорошо друзья Пишете ли вы ответ на мой вопрос кем вы работаете и почему вы выбрали эту специальность либо вы просто радиослушатели у нас сегодня и мы пойдем к дальнейшей мета программе кстати напишите плюсик если мы переходим дальше если с этой мета программой все понятно если вы что-то еще пишете, то подождем немного на этой чтобы проанализировать немного что вы нам выдаете что вы нам выдаете Хорошо. Пару секунд времени. Мое горлышко отдохнет. Чат застыл. То ли с интернетом какие-то вопросы, то ли что-то еще. Я сейчас пока кое-что проверю. Угу. так я только осваиваю профессию своей мечты решила менять свою жизнь и заняться тем что мне действительно нравится инструктор по вождению пойду против предрассудков общества окей хорошо а почему хорошо потому что это работа мечты вот здесь я бы сказал что Татьян скорее э, процедурный человек но там если брать нашу линейку условную то наверное процедурный не на пятерочку а где-то на троечку потому что все таки ну, во, во первых я вас поздравляю что вы решились и начинаете заниматься своим любимым делом это всегда приветствует. Отца, потому что человек который занимается своим любимым делом этот человек счастливый вы умница окей okay. хорошо не вижу ни плюсиков не вижу ни э, ваших комментариев поэтому буду переходить дальше но если что-то придет то посмотрим хорошо <клев sentir> есть такая интересная метапрограмма точка выбора называется у нее как раз таки 4 полюса Четыре полюса — это метапрограмма о том, как человек принимает решение. Потому что не хочу больше заниматься тем, что меня не зажигает и не вдохновляет. Отлично. Просто вопрос в том, что инженер-строитель, интересно проектировать дома. Отлично. <звы> А что вам интересно в проектировании домов? Вот понимаете, когда калибруешь метапрограммы, очень важно иметь такую обратную связь живую, чтобы иметь возможность больше задать вопросов и получить больше ответов на самом деле. Поэтому, ну, конечно, в прямом эфире это все интересно и прикольно, но недостаточно для того, чтобы вот их четко скорректировать. Тут я больше в своей обратной связи отталкиваюсь наверное, из своей карты реальности, о том, насколько эта работа, в принципе, творческая, насколько эта работа, в принципе, креативная, либо она больше монотонна. Поэтому здесь пока мне недостаточно информации, чтобы дать вам какой-то ответ. То же самое с инженером, то же самое с ему интересно создавать проекты, это творчество. Я образок попробовала, если бы умела из любопытства. Но тут вопрос, э -э Ольга, тоже. Здесь уже ваша карта реальности. Создавать проект это творчество. Но бывает такое, что проекты просто создаются один из другого, и может быть это похоже на штампы. Не знаю, не знаю, не буду утверждать, но просто говорю о том, что может быть множество вариантов на самом деле. Хорошо, друзья, спасибо за то, что активно пишете. Давайте теперь поговорим про точку выбора. Это метапрограмма о том, как человек... Ну, сейчас он нам ответит же, да? А это вы у него спросите, я не знаю. Хорошо, точка выбора. Это метапрограмма о том, как человек приобретает убежденность в чем-то. И здесь есть, условно говоря, четыре лучше точки, четыре крыла. Первое – это количество раз. То есть для того, чтобы человеку в чем-то убедиться, для того, чтобы человеку во что-то поверить, ему нужно несколько раз увидеть, что это действительно так. И тогда он становится убежденным в этом. Другому человеку, у которого другой полюс, период времени, чтобы в чем-то убедиться должно пройти какое-то количество времени с положительной обратной связью что это значит то есть ему важно чтобы то в чем его пытаются убедить либо в том в чем он сам пытается убедиться либо ну этот процесс вообще происходит так постоянно да у него кроме у него может быть небольшое количество раз небольшое количество повторений каких-то ну допустим он один раз чем-то убедился своими глазами что-то увидел и через полгода или через год увидел то же самое своими глазами так вот это время для него как раз таки будет и отправной точкой для принятия решения в своем внутреннем в своей внутренней убежденности в чем-то окей okay. mm -hmm. uh, следующий полюс этой метапрограммы это принятые ценности то есть убежденность любую уверенность в решении приобретается на ожиданиях или предварительной установке. То есть, вот здесь как раз таки человек принимает решение за счет э, сложившихся у него каких-то стереотипов о том, как должно быть. Вот здесь. И четвертый полюс это человек, который никогда не уверен. Вы, наверное, таких тоже людей встречали. Он никогда не достигает полной убежденности в чем-либо. То есть, вы этого человека, то есть. Ну, по-другому можно сказать это человек сомневающийся симбиоз метапрограмм может быть что значит симбиоз метапрограмм поясните пожалуйста если вы имеете ввиду если мы вы имеете ввиду что допустим мы вот рассматриваем метапрограмму программу возможности процедуры вы понимаете что и возможности про вас и процедуры про вас то скорее всего вы находитесь где-то в серединке то есть между двумя полюсами, и вы достаточно гибкий человек в этом отношении. Но, как правило, все равно вектор, то есть, есть некое смещение в какую-то одну из сторон. Чаще всего это так. Если человек осознанно начинает раскачивать, я это назову так, либо расширять свои метапрограммы то у него это будет а если человек никогда этим не занимался и тем более мало читает мало смотрит мало общается с людьми разными то все равно у него будет какой-то чаще склонность к какому-то полюсу вот такая вот История. Творчество это такая работа, когда говоришь жене, что пошел к любовнице. Любовница говорит, что пошел к жене, а сам на работу. Да, да, совершенно верно. Хорошо, вижу, Александр, что на ваш вопрос я ответил. Хорошо, про точку выбора понятно. Как ее откалибровать? Можно задать вопрос. Как долго? Ага, у меня вопрос не виден. Как мне открыть мой вопрос? сколько раз вам нужно что-то продемонстрировать чтобы вы в это поверили понимаете вот когда ну смотрите это метапрограмма она тестируется на, на самом деле не с помощью конкретного одного и того же вопроса хорошо давайте вот сейчас проведем такой небольшой тест опять же в прямом эфире напишите пожалуйста сейчас в чат сколько раз мне нужно вам или как долго мне нужно вам рассказывать про метапрограммы чтобы вы поняли и осознали и приняли что во-первых они работают а во-вторых что они есть у вас и что полюса все-таки чаще всего не находятся где-то в середине а они Имеют какую-то все-таки направленность. Вот напишите, сколько раз мне нужно еще сегодня это повторить. Или как долго мне это нужно сегодня повторять, чтобы вы в это поверили. Чтобы я во что-то поверила, мне нужно аргументы дать или показать на видео. Хорошо, Ольга, а сколько раз вам нужно это показывать? Либо как долго вам нужно это показывать? Просто подумайте, попробуйте ответить на этот вопрос. Просто попробуйте ответить на этот вопрос, но не так, как вы считаете нужным ответить, а так, как бы вы действительно ответили. Видос можно раз. То есть предположительно. Окей, интересно. Хорошо. Ответьте на про на мой вопрос про метапрограммы. Один раз от авторитетного человека. Хорошо. Вот смотрите, Александр скорее демонстрирует метапрограмму при, принятые ценности и автоматизм. Что это значит? Ну, я не говорю, что это действительно так. Это моя обратная связь по поводу этого комментария. не больше, ни меньше. То есть смотрите, у Александра есть ценность, что если человек авторитетен, если он не знаю имеет диплом там и что-то это как раз таки про принятые ценности то есть, если мне что-то говорит по поводу моего здоровья врач то значит ему стоит поверить к примеру ну, скорее всего у александра будет чаще всего так происходить или если мне допустим там юрий пузыревский тренер нлп рассказывает про метапрограммы то скорее всего я ему поверю потому что он в этом хорошо разбирается. Либо, если там, не знаю, меня будет интересовать что-то про самолеты, я спрошу об этом у пилота или у ави авиамеханика, несмотря на то, что это может быть и правдой, и может быть неправдой, то, скорее всего я это поверю. Ну, то есть вот Александр очень хороший пример привел. Спасибо Александр. Зависит от моих убеждений, если Карту попадает, хватит раза, чтобы я обрадовалась. А если нет, то нужно масса аргументов для переубеждения. Отлично. Вот Ольга находится где-то между метапрограммой количество раз и принятые ценности. Ну, опять же, по обратной связи. По обратной связи, <coughs> по обратной связи, из того, что я могу достать сейчас из чата. Елена пишет примеры, убедительные примеры. Здесь я тоже могу предположить. Ну, опять же, ребят, мне недостаточно информации потому что я не дотянуться не могу дотянуться до вас руками чтобы прям вот жестко судить потому что вот калибруем это программы можно задавать много раз одни и те же вопросы причем разными словами ну я надеюсь что разбирая здесь разные ваши ответы вы уже начинаете понимать алгоритм как все эти вещи калибровать и соответственно как этим пользоваться в жизни окей Окей, okay, друзья, если все понятно, ставим плюсик, идем дальше к следующей метапрограмме. Я просто делюсь с вами информацией, как эта калибровка происходит у меня. И надеюсь, что на основе моей стратегии вы сможете сделать соответствующие выводы для себя и использовать это себе во благо. Ребят, кто смотрит ТикТоки, заходите в YouTube, активная ссылка в шапке моего профиля. Здесь прямой эфир с презентацией, все как положено, буду рад присоединяйтесь к нам хорошо хорошо плюсиков пока не вижу следующая метапрограмма следующая метапрограмма про восприятие времени вот смотрите на самом деле это отдельная тема можно кстати про линию времени сделать возможно прямой эфир Но достаточно сложно нет это лучше на на курсе на курсе объяснять в прямом эфире сложновато ну давайте на примере метапрограммы как раз таки разберем есть такая метапрограмма которая называется э, сквозное включенное в детстве были все метапрограммы и это как волшебство все верили что если перебежит черная кошка то это к несчастью у меня было наоборот и каждый раз по вере твоей воздается тебе вот смотрите михаил викторович вы сейчас говорите не про программы а вы говорите про убеждения если вы себе встроили убеждение, что мне перебегает черная кошка дорогу, и у меня будет счастливый день, вы в это верили, вы находили возможности. Другие люди встроили себе убеждение и веру в то, что черная кошка это какое-то сулит несчастье, то, соответственно, они это несчастье и получали. Хорошо, незнакомое это пока что. Хорошо, ну пересмотрите прямой эфир, можете сделать и скриншот слайда и поразбирайтесь, поразбирайтесь. Хорошо, эта программа восприятия времени называется сквозное включенное либо называется еще в другой литературе во времени или вне или вне времени что это значит если вы сейчас посмотрите на слайд здесь вот какая интересная информация если время если время представить как метафору реки да, либо некого потока то тот человек который находится во времени он как бы внутри этой реки он ассоциирован со временем то есть я и есть время и как говорится рыба она не может понять что она плавает в воде пока она не вынырнет наружу да то есть она не может осознать существование воды пока она не увидит что над водой есть что-то еще другое что вода это не только единственная среда обитания то же, самое со временем. то же самое со временем, то есть, человек, который находится во времени, он это время как бы не осознает. Он потенциально знает, что есть часы, есть минуты, там можно время мерить, но у него со временем возникают всякие вопросы. Есть человек, который находится вне времени, то есть он вроде как находится над рекой, он диссоциирован от времени, и он это время может очень хорошо контролировать. То есть во времени человек не осознает время вне времени время очень хорошо осознается. Когда человек находится, когда у человека метапрограмма во времени, для него важно планирование и оно у него по большому счету не работает. Еще эту метапрограмму называют время арабское и время европейское. Ну, наверное, понимаете, почему, если бывали в арабских странах, то особенно в Египте, да, сами арабы шутят, когда говорят пять минут. Ты у него что-нибудь просишь, он говорит, да, окей, окей, пять минут. Потом может пройти полчаса, два часа. Он выполнит твою просьбу, но пять минут превратятся в какое-то большее количество, более длинное время и они еще шутят так да? говорят 5 минут арабские это не пять минут ваши европейские тот человек который находится вне времени у него как раз таки все четко по часам по минутам он для него важно планирование и он более того он умеет это делать то есть он находится вне времени он его может наблюдать он понимает как оно течет и что оно течет у человека, у которого эта программа включенная либо во времени, внимание находится вот здесь и сейчас. То есть вот он находится вот как бы в этом потоке. Ему время не важно. Оно есть, но оно вот протекает как-то. У человека, который вне времени, он находится как раз-таки. Его внимание сконцентрировано либо на прошлом, либо на будущем. Чаще на будущем, но может быть и на прошлом. Хорошо. Те люди, у которых. Метапрограмма во времени, они более беспорядочны, хаотичны. Они чаще опаздывают, они чаще увлекаются каким-то процессом и не замечают, как проходит время. Тот человек, у которого метапрограмма сквозное время, либо вне времени, он находится, он как раз-таки более последовательный, более упорядоченный, чаще приходит вовремя очень ну, это как правило очень пунктуальные люди вы ну, можете запомнить арабская и европейская и это не зависит от национальности вот среди нас сейчас в чате может могут быть люди которые находятся и в том метапрограмме по времени и в той как проверить можете задать человеку вопрос чем вы планируете заниматься дальше или как вам сегодняшний день и посмотрите что человек вам на это ответит пока вы напишите вот давайте давайте я вам задам сейчас вопрос один четкий конкретно то есть поставлю рамку чем вы планируете заниматься после прямого эфира и просто напишите просто напишите ответ на этот вопрос А я пока зачитаю Так, Ольга пишет, в программа я поверила с первого знакомства со словом, поверила авторитету. Отлично. Хорошо. Ну, опять же, Ольга, я говорю, что у вас, скорее всего, где-то находится, вы находитесь где-то между количеством раз и принятой ценности. Отлично. Хорошо. Окей. Паркошку. Хорошо. В комментах символов не хватает, чтобы полностью написать. Я времени боюсь, оно идет быстрее, чем реализация моих идей ну значит скорее всего вы будете находиться во времени по моим предположениям я всегда планирую у меня вечно куча идей и стратегий, а вот сделать это все потом расстраивать, что успела меньше чем хотела это тоже как раз таки говорит о том скорее всего что вы находитесь во времени мое внимание часто отвлекается внутрь себя Я опять же вижу подтверждение того того что ваш полюс этой метапрограммы больше склонен к нахождению во времени на что-то другое потом я себя возвращаю иногда опаздываю и увлекаюсь отлично я буду смотреть мужское женское наверное хорошо сразу лягу спать лягу спать хорошо умыться и спать сейчас 2 часа ночи отлично сделаю записи в свой дневник целей и подготовлюсь к написанию поста в инстаграм вот евгения пишет как раз таки скорее смотрите как от откалибровать если человек на такой вопрос чем вы планируете заняться дальше говорит какие-то вещи ну такие общие общие лягу спать пойду сделаю то-то пойду сделаю то-то то скорее всего он находится во времени то есть те люди у которых эта программа во времени они как раз таки очень плохо могут сориентировать самого себя о том, чем, где, когда, с кем они будут заниматься. У них приблизительно есть понимание, но они не могут это сильно конкретизировать. А вот э, Евгения, которая написала, сделала за записи в свой дневник, там подготовили к написанию, поставили строган и так далее, э, здесь как раз-таки говорит о том, что э, Ольга находится вне времени. Скорее всего. О, просны пила травы на ночные намного лучше всего сегодня тоже надо закинуть отлично хорошо поставьте плюсик если вы готовы переходить к следующей метапрограмме ребят понятно ли то что понятно ли то как калибровать эту метапрограмму если понятно то пойдем дальше у меня часто план один а по факту выходит другое как мозг захочет это норма у меня на ходу менять планы. Ну, опять же, я говорю, Ольга, скорее всего, скорее всего, вы находитесь больше во времени. Окей. Окей. Вижу плюсики. Окей. Есть еще одна метапрограмма, которая а, говорит о взаимодействии с другими, которая называется Структура правил. У нее тоже 4 полюс, полюса а, так называемая организация мира неписанных правил. Окей, okay, мне лень писать ночью, утром работать. Хорошо. Хорошо. Окей, okay, о чем эта метапрограмма? Эта метапрограмма как раз-таки о том, какие рамки правил мы выставляем и как мы реагируем на рамки. Есть такая программа такой полюс, который называется Мои-мои. А -мои». что это значит? Мои правила для меня и мои правила для вас. То есть вот я человек у которого есть свои убеждения свои правила и я их транслирую и очень здорово будет если вы будете жить в этих правилах и ну, я и сам этим правилам своим собственно соответствую есть другая метапрограмма, других мои эта программа очень интересная для меня правил нет а для вас есть часто люди с этой программой становятся руководителями иногда не самыми эффективными потому что человек как бы строит некую структуру пишет некий закон но он его пишет не для себя а для других а для него законов и правил не существует да, здесь если видите на презентации здесь есть такая процентовка сколько каких людей есть к сожалению не во всей не, в, не во всякой литературе есть проценты ну вот мои правила для меня и мои правила для вас их 75 процентов людей других мои 7 процентов хорошо эта программа полюс полюс мои ваши это полюс где человек учитывает и свои правила и правила других людей их не так много в общей популяции около 15 процентов людей эти люди могут управлять собой и могут управлять другими но не хотят управлять другими то есть они понимают что у каждого человека есть свои правила и у него есть свои правила ну и четвертый полюс мои и те кто заинтересован эти люди очень хорошо управляют собой и их не интересует управление другими людьми что это значит то есть у меня есть мои правила для меня И если вы э, мои правила разделяете то это окей а если вы мои правила не разделяете это тоже окей но я как бы с вами особо общаться не буду стремиться вот такая вот э, интересная мет э, как такового вопроса чтобы распознать эту метапрограмму нету здесь нужно наблюдать здесь нужно наблюдать как человек строит свою коммуникацию с другими людьми как он работает в команде как он общается так окей сейчас зачитаю ваши комментарии поставьте плюсики если понятно доступно объяснил с этой метапрограммой и нет здесь вопросов хорошо стопка так хорошо у меня хорошо других мои это про правительство ну такое бывает да видите кто-то правительство узнал знаю у кого для меня нет для вас есть но это, на эту тему нельзя говорить да здесь мы не обсуждаем ну видите тот вопрос который сейчас сильно актуализирован вы его сразу узнали да у кого других мои okay. очень важно чтобы вы понимали какой у вас полюс и чтобы вы. Почему важно вообще знать метапрограммы? Важно знать, что есть разные полюса, разные склонности у людей, и отсюда вы можете уже выстраивать свою стратегию общения. Окей, еще одна интересная метапрограмма. Напишите, друзья, как вы по энергии, как вы себя чувствуете от 1 до 10 оцените себя по энергичности свое состояние, готовы ли вы идти дальше, либо нам уже пора заканчивать наш трим по метапрограммам. И вам будет достаточно того, что я вам уже рассказал. Напишите, пожалуйста, мне важно понимать, можно ли саму сменить э, метапрограмму. Пока вы пишете, как вы себя чувствуете, я, я вам отвечу на этот вопрос. Ее можно сменить, но нужно иметь определенный опыт в смене метапрограмм. Есть трансовые техники. Э, для смены метапрограмм есть определенная методика для того, чтобы, но ну, смотрите, сменить метапрограмму нельзя, ее можно расширить, ну то есть выкинуть метапрограмму какую-то, ее нельзя, да, то есть это определенный все-таки стиль поведения, стиль поведенческих реакций, которые есть у нас, то есть мы только реагируем по-разному, либо таким образом, либо таким образом, поэтому, поэтому Давайте, если интересно, если интересно, вот вы задали, Елена, если вы подписаны на мой канал, я провожу в прямом эфире, я провожу в прямом эфире демонстрации. Вот, Елена, вы можете мне написать, вы можете мне написать, мы можем с вами связаться в зуме и вывести это в прямой эфир для того, чтобы Люди конкретно на вашем примере увидели, как сменить метод программу. Если вам вот это интересно, я прямо вам, на вас же, в прямом эфире здесь в Ютубе и покажу. Но для этого напишите мне в личку, и мы с вами обсудим, как это технически организовать. Ну, это все вполне возможно. Хорошо, вижу большинства девяточки, десяточки по состоянию, и это очень классно рустем я встречаюсь первый раз с девушкой какие вопросы задавать чтобы выявить ценности спросите у нее что для тебя ценно что для тебя важно это раз а второе как правило как правило человек вы даже можете ему особо не задавать ценностных вопросов человек как правило говорит о том что для него ценно и важно либо говорит о том что ему неинтересно и чуждо. Вот запомните вот это вот словосочетание. Либо человек говорит о том, что ему интересно и важно, либо человек говорит о том, что ему неинтересно и от чего он пытается убежать. Поэтому здесь вот такая вот история. Ценности выявлять, их просто нужно замечать, я бы так сказал. Хорошо, вижу десяточки. Я считаю, что у меня мои ваши, но мне говорят со стороны, что у меня мои других. ну смотрите если такое говорят э, неоднократно то возможно стоит к этому прислушаться и поработать над тем чтобы это изменить а если э, вы считаете что у вас мои ваши тут вопрос от задачи вот вы говорите мне говорят вы с этим собираетесь что-то делать или нет э, если вы это измените повлияет это как-то на вашу жизнь или нет Тут же вопрос такой, как сказать, все зависит от цели, все зависит от цели, я вот так скажу. Хорошо, вижу десяточки. Профайлинг относится к НЛП или это отдельное течение? Ну смотрите, профайлинг вообще, давайте разберемся со словом, да, профайлинг, профилирование, да, то есть нет том классич... Если вы говорите про профайлинг, как распознавание лжи и так далее и тому подобное, то скорее это не относится к НЛП. Это точно не относится к НЛП. А если говорить про метапрограммное профилирование, я об этом немного позже расскажу, то можно назвать это профайлингом. Ну, тут как раз-таки игра слов получается. То есть то, что считают профайлингом, там состав профайлинг это составление некого профиля чаще всего психологического ну, человека поэтому так почему так сложно откалибровать себя у других проще глядя со стороны неужели я так плохо себя знаю потому что потому что у всех у нас есть слепое пятно вот татьяна давайте так вы наверняка когда-то хотя бы раз в жизни говорили что-то на камеру либо на диктофон и потом слушали свой голос а он для вас звучал по-другому было такое напишите если было то да и скорее всего было и скорее всего когда вы слушали свой голос он вам не нравился. объясните мне почему так и это как раз таки ответ на ваш вопрос что я сам себя представляю несколько иначе чем нежели я вижусь другим людям чем нежели я есть на самом деле есть так называемое э, слепое пятно которое мы можем за собой не не понимать и не осознавать и вот почему так нелегко себя э, откалибровать или попробуйте если у вас есть возможность ну, в телефоне или в фотошопе. Возьмите свою фотографию и отразите ее наоборот. Вы увидите совершенно другого человека. Хотя, по большому счету, ну ничего не изменилось. Вот такая вот. Изнутри воспринимаю себя не так. Хорошо. Надеюсь, я ответил. Да, в их книгах обычно психотипы, мета-детекция. Метапрограммы и детекция лжи. Все правильно. Все правильно. Вот что такое. Ну, это не про НЛП. НЛП это немножко про другое. Ну, многие тренеры нлп занимаются профайлингом, поэтому может быть такое, ну, как бы, наложение. Хорошо. Спасибо, поняла. Состояние 7. Ответ просто оказался. Благодарю вас. Супер, супер, отлично. Хорошо. Я лю людям я намного нрав нравлюсь намного больше, чем я сама себе думаю о своем характере и поведении. Хорошо. О, пошла инфа, которую я не знаю. Благодарю. Хорошо. Но термин там и шные Ну, окей, термин там и шные Да, НЛП-шные термины много где используются. И не NLP-шных терминов много используются в нлп Поэтому здесь такое дело, что. Сильно можно. Давайте еще одну разберем эту программу которая называется «Совпадение-несовпадение» либо «Соглашательство-несоглашательство». Очень интересная штука. Очень интересная штука. Очень интересно работает. Наверняка вы знаете таких людей, которым бы что вы не говорили, они все равно будут говорить «нет». Они будут совсем не соглашаться. И наверняка вы знаете таких людей которые вы что не говорите они в этом будут соглашаться и вот как раз таки эта мета программа про сходство и различия совпадения несовпадение. о чем она нам на самом деле говорит она нам говорит о том как человек вообще воспринимает входящую информацию то есть если человек получает информацию давайте так человек может сравнивать две вещи вот допустим если вы будете сейчас сравнивать две моих ладони то кто-то из вас будет находить в них схожие черты а кто-то будет находить в них различающие их черты и вот эта метапрограмма про то как мы фильтруем информацию есть полярные соглашатели, есть полярные несоглашатели. То есть полярный соглашатель будет искать, чем можно больше сходств. И чаще он будет говорить да. Полярный несоглашатель будет искать, чем можно больше различий. И тем чаще он будет говорить нет. Как проверить эту метопрограмму? Мы можем сейчас ее проверить. И я сейчас вам просто объясню на ваших же ответах, как вы считаете утверждение "Все люди в глубине души добрые". Вот просто ответьте на это утверждение. Как вы относитесь к этому утверждению? Все люди в глубине души добрые. И просто вот дайте вашу интерпретацию, чтобы вы мне сказали в ответ, сказав, мы я вам такое утверждение: "Все люди в глубине души добрые". Как вы отнесетесь к моему высказыванию? Это мое истинное убеждение. Но как вы отнесетесь к этому высказыванию? А я пока почитаю ваши комментарии. Угу. вот вижу уже вашу обратную связь и допустим рустам пишет дети добрые окей да много добрых людей но не все хорошо ну и вы уже сами понимаете у кого какая мета лучше работает то есть есть крайности кто-то бы просто ответил да кто-то бы просто ответил нет у нас нету явных соглашателей и нету явных несоглашателей. у нас есть допустим промежуточные мет да, то есть совпадение с исключением. Когда человек говорит да, но. То есть, в принципе, это совпадает со мной, с моим мнением об этом утверждении. Но есть какие-то исключения. Есть люди другие, которые бы ответили наоборот. Нет. Я считаю, что не все люди в глубине души добрые, но. Есть люди, которые в глубине души добры, да, то есть это вот не совпадение с исключением. <связываем> Я обычно прошу рассказать о двух разных городах, и там четко прослеживается эта метапрограмма Либо также все как у нас, и там только, вот, столько всего, что у нас. <связываем> ну смотрите, вот здесь опять же, когда мы говорим о каком-то конкретном утверждении, когда мы говорим о, как о каком-то конкретном убеждении мы можем получить различную реакцию и, соответственно, понять метапрограмму человека. И уже в соответствии с его способом переработки этой информации, мы можем строить свой диалог о том и подстройку к этому человеку. Окей, поставьте плюсики, если понятно то, о чем я рассказал, это интересная тема, ее стоит исследовать. Друзья, на самом деле выявлена 51 метапрограмма. Я не удивлюсь, что можно найти еще и больше программ. Я уже в таком возрасте, что перестаю чему-либо удивляться. Поэтому сколько успеем разобрать, столько успеем. Я не так много их для вас приготовил. Не знаю, какая это по счету, 6, 7, 8, но тем не менее. Какая у нас есть еще? Есть э, программа которая называется движение к или движение от. Ее еще называют мотивация к и мотивация от. Ну, тут классическая э, история: кнут и пряник. Э, да? э, э, обычно человек, у которого мотивация движение к он, он говорит: давайте поищем решение, или он говорит: Я хочу. А у человека у которого условно говоря отрицательная мотивация он говорит я не хочу или давайте постараемся избежать вот этого поэтому поэтому вот такая вот история как калибровать вы можете задать вопрос ну, в принципе любой вопрос почему вы пришли на этот прямой эфир или что для вас значит ваша работа или для чего вам нужно много денег или для чего вам что-то не нужно и так далее мотивация от у кого тот у которого правило только для других нет нет ольга они как раз таки мы сейчас перейдем уже к этому вопросу как раз таки мета программы они могут создавать очень сильно то есть у одного и того же человека они как бы между собой не завязаны. То есть у разных людей, вот даже у нас с вами, может, могут быть очень сильно разные эти метапрограммные фильтры. Для чего создается метапрограммный профиль? Метапрограммный профиль создается в ряде случаев для того, чтобы смоделировать какой-то навык. Потому что когда мы моделируем, когда мы чему-то обучаемся, очень часто бывает такое, что метапрограмма, какая-то одна или несколько они не совпадают а, с тем кто нам это преподает и тогда нам приходится свои программы мета расширять а, также мета профиль он с, создается допустим очень хорошее применение методика lab profile называется ну это тоже сам те же самые метапрограммы, когда есть допустим человек в компании компания я имею в виду бизнес предприятие какое-то и человек отлично выполняет свою работу тогда hr да это специалист по развитию персонала берет этого человека и составляет по нему метапрограммный профиль задает ему разные вопросы и составляет себе такой вот профиль где понимает какие у него основные метапрограммы которые влияют на эту деятельность и что он дальше делает он дальше с этим метапрограммным профилем начинает проводить собеседование на подобную должность и ищет человека который будет приблизительно или очень даже лучше хорошо сто процентах совпадать по метапрограммному профилю с тем человеком который выполняет эту работу хорошо методику метапрограммного профилирования очень часто используют HR в подборе персонала поэтому как вы это можете использовать для себя? Опять же, если вы чему-то учитесь, вам стоит подумать э, о том, не мешает ли вам какой-то полюс метапрограммы достижению чего-то. Если вы кого-то моделируете, то то же самое. Если у вас есть затруднения с принятием решений, то, возможно, у вас э, какая-то это программа в каком-то крайнем полюсе и вам нужно с этим поработать пообщаться со специалистом который умеет это делать со мной или с любым другим коучем который обладает этой методикой либо с нлп специалистом михаил викторович вы ругаетесь матом в комментариях поэтому ваш комментарий будет не виден я понимаю что вы можете счесть что это слово не является матерным, но на нашем канале стоят такие фильтры. Хорошо. Хорошо. Окей. Хорошо давайте еще одну и будем завершать давайте еще одну Внуш, внутренняя внешняя референция исходя из чего человек строит свои нормы и правила внутренняя референция человек опирается на себя соответственно да человек сам решает что ему делать, каким ему, ему быть, как ему поступать, сам ставит цели, сам знает и чаще находится в первой позиции восприятия реальности, то есть как бы из себя. А вот внешняя референция как раз таки они ссылаются больше на решение других, принимают директивы других. Ему важно мнение другого человека, и он, как правило, находится во второй позиции, то есть смотрит на себя глазами другого человека. Тоже такие две крайности. Откалибровать эту метапрограмму можно, задав человеку вопрос: как вы поймете, что вы сделали хорошо, какую-то работу. И если вы поймете, если ваш, от... если ответ будет, например, «О, так я знаю, что я делаю хорошо работу», то у человека внутренняя референция, да, то есть он сходит, строит свои нормы и правила, исходя из себя самого. Другой человек с внешней референцией скажет, «Ну, мне должны люди сказать, что я сделал эту работу хорошо». Это тоже, опять же, не хорошо и не плохо, просто очень важно оценивать, в каком полюсе метапрограммном, находится тот или иной человек, и это, как правило, оно идет по жизни. Оно может меняться при каких-то определенных обстоятельствах, но чаще это меняется с помощью сознательного изменения. У меня внутренняя точно, у мамы внешняя и так далее. Так, на этой почве конфликтуем мне вообще-то а по барабану мнения других, если оно имеет смелость не совпадать с моим представлением о себе и так далее и тому подобное. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо. Мы сегодня хорошо пообщались, хорошо поработали. Мы молодцы. Полезно было то, что я вам сегодня рассказал. Полезен ли был вам наш сегодняшний стрим, посвященный метапрограммам? Что можно делать? Что можно делать? Опять же, составлять метапрограммный профиль, если вы занимаетесь обучением кого-либо, либо сами чему-либо обучаетесь. Очень важно понимать эти вещи. Дальше. Если вы понимаете, какие метод программы у вашего собеседника, у мужа, у жены, у близких людей, то вы можете лучше к ним подстраиваться, понимая. Ведь на самом деле вы способны на все и нам даже больше. И вы можете, зная, что есть крайности, что я вот не такой человек, как он. Или вы знаете его особенность, то вот он по-другому строит свою реальность то вы можете вот в эту мета программу немного как бы поиграть, подстроиться под него и таким образом ваша коммуникация будет становиться лучше, это будет легче. Да, вы молодец, спасибо большое. Хорошо, слушаю чужое мнение только если признаю его компетентнее в вопросе. Супер, супер, хорошо, Ольга, спасибо вам большое, вы у нас сегодня самый активный участник. Отлично отлично для моей будущей работы как раз актуально потому я здесь очень полезно и нужно хорошо пересматривайте пересматривайте спасибо очень интересно вчера вас открыло для себя супер заходите в мой дом мои двери открыты елена которая кос напишите мне если вы хотите чтобы я показал как проработать мета программу как ее изменить когда я вам продемонстрирую один раз, то очень сильно уверен, что вы дальнейшие метапрограммы сможете корректировать сами. Какая польза от, коррек от корректировки? У вас не смещается полис абсолютно в другую сторону, то есть вы не становитесь другим человеком, а вы просто расширяете свое восприятие и можете ну, как бы варьировать в метапрограммах и варьировать в принятии решения варьировать в управлении другими людьми, там, в мотивации и так далее. И на самом деле очень полезно немножко об этом позадумываться. И если у вас что-то не получается, можно с этой темой очень хорошо поиграть и продвинуться, и продвинуться. Окей. Люди, которые могут внятно ответить на вопросы по выявлению метапрограмм, поддаются корректировке. Остальные сложнее. Ну, смотрите, зависит от целей. Зависит от целей. Если у человека есть цель поменять метапрограмму, то это вообще ну, терапевтическая история. Ну, как терапевтическая, условно-терапевтическая. Когда у человека есть запрос, у него что-то не получается, и он хочет это изменить. И он готов это изменить, то он может и не понимать каких-то метапрограммных вопросов, но когда ты ему объяснишь, что вот есть такая метапрограмма, одни люди думают так, другие так, принимают решение так-так, ты хочешь это изменить, хочешь стать более вот таким, да, там хочешь, чтобы у тебя была мотивация к, а не мотивация от, человек скажет, о, да, давай попробуем, и ты тогда уже есть методика с помощью которой ты ему помогаешь эту метапрограмму изменить и встроить в твою жизнь ну то есть по большому счету метапрограммы они натренировываются то есть их можно сознательно тренировать хорошо елена э, заходите до да, наш телеграм чат ольга буду благодарен если вы сбросите ссылку на наш телеграм чат или это сделаю я прямо сейчас там у нас очень весело Я сейчас скопирую. Ольга, спасибо. Ольга, спасибо, что не отказала. И ссылка на телеграм-чат будет у нас в описании к этому видео. Для тех, кто смотрит записи, можете туда добавляться. Есть телеграм-канал, а есть телеграм-чат. В телеграм-канале просто новости, а в телеграм-чате можно обсуждать, рассуждать, предлагать, и будет вам счастье точно так же в telegram чате можно написать мне и договориться о том чтобы провести прямой эфир с демонстрацией Все это делается технически достаточно просто и я думаю что многим людям это будет интересно хорошо дорогие друзья большое спасибо за то что вы с нами за то что вы поддержали нашу трансляцию лайками и на этом буду с вами прощаться завтра у меня день рождения Поэтому буду принимать поздравления. Желаю вам успехов, удачи в освоении метапрограмм. Разбирайтесь, развивайтесь, пишите комментарии под этим прямым эфиром. Буду рад вашим вопросам, буду рад ответить. Если вы заметили, то практически на все комментарии я отвечал. Кстати, тут были люди, которые... Обещали мне кое-что напомнить про тролли и так далее. Одну историю. Захотим все три дети, заходим все три дети еженочно. Ну можно и так. Обещал рассказать одну историю, опять же в чате. Хотите, расскажу по поводу людей, которые иногда врываются в комментарии под видео и начинает писать разные штуки, как сказку на ночь. Какая хорошая книга по метапрограммам? Будет ли стрим по изменению программ? Михаил Викторович, вот я уже три раза сегодня обратился не только к Елене, но и к многим другим, ко всем, кто присутствует. Если вы хотите стрим по изменению метапрограмм, и вы готовы побыть в качестве модели для демонстрации то есть если вы хотите какую-то эту программу свою изменить то я вам покажу эту технику но мне нужна модель мне нужен человек который хочет что-то в себе изменить чтобы я показал методику не на пальцах потому что методика на пальцах плохо работает а методику на примере А сейчас отвечу а сейчас отвечу про книги смотрите книга 51 метапрограмма ну такая основополагающая крутая книга сложно написано но там есть все 51 будете читать долго упорно но придется еще поры другую я нарвался на одну и сейчас я вам ее покажу я нарвался на одну интересную книгу называется психодиагностика сейчас секунду Вот она. Сейчас расскажу, что с ней. Алексей Филатов, психодиагностика. Вот такая вот книженция. В ней как раз-таки про метапрограммы. Здесь, конечно, далеко не все 51. Сейчас расскажу, чем она хорошо. Чем она хорошо? Здесь всего разобрано 9 метапрограмм но поверьте мне это достаточно, этого достаточно причем здесь метапрограммы они прям вот целая книга про все про 9 всего лишь метапрограмм она они очень хорошо описаны то есть здесь и про то как выявлять и про то как диагностировать и какие дополнительные то есть тут вербалика невербалика и слова которые человек употребляет как человек ну то есть очень подробно 9 метапрограммы здесь расписаны прям очень рекомендую если хотите заморочиться если хотите заморочиться прям читать не перечитать прям ну, если бы майкл холл с бобом боденхаммером сделали книгу 51 метапрограмма в таком стиле как сделал вот этот наш автор алексей филатов то книга 51 метапрограмма была бы вот такой толщины если бы все было достаточно так подробно расписано так по поводу троллей интересно. Ну смотрите, друзья, у нас там на прошлом стриме один парень начал что-то писать про то, что там Юрий не нлп тренер, там еще что-то там, ну короче, очень много всего интересного начал писать про меня, про то, что я там что-то не могу, не умею, ну и так далее и тому подобное. Наверное, вы видели эти комментарии и кто-то там начал вступаться спасибо вам это моя группа поддержки кто-то там начал еще что-то ну а парень там ну видно что человек э, немножко не в себе э, и он транслирует какую мысль что он юрий вы не разбираетесь в том что такое нлп а еще и называете себе нлп тренером там ну и так далее и тому подобное а я вот такой вот весь бог и если вы до сих пор преподавая нЛп чуть ли не 10 лет не поняли что такое нЛп, то вам это уже не дано понять. Ну я к таким ä, людям отношусь скорее к, с, с неким сочувствием и с некой жалостью, чем ну, с каким-то серьезным. А... <coughs> ну они есть. А у меня был другой случай э, несколько лет назад, со мной произошел тоже в интернете, тоже в социальных сетях случай случай случай следующий добавляется ко мне ВКонтакте один товарищ ну вы знаете очень много друзей добавляется там в Фейсбуке ВКонтакте разные люди Ну я периодически прежде чем добавить человека я просматриваю профиль так по диагонали ну, интересен мне этот человек, неинтересен вообще, может ли из этого что-то получиться. И вот случится ко мне этот молодой человек, и я так на профиль глянул, ну, какие-то фоточки, какие-то там постики про нлп какие-то видюшки в его авторстве думаю о прикольно коллега нлп тренер ну как-то я был очень сильно занят и я э, этому не придал особого значения а потом у меня с этим молодым человеком началась очень забавная переписка он начал мне писать э, вещи такого характера э, вот ты нлп тренер а какого хрена типа ты преподаешь нлп я же тебе не разрешал нлп преподавать я был подожди подожди что, что это такое и вот он с таким посылом начал мне писать как будто он чуть ли не основатель нлп и он мне не давал никакого права преподавать нлп никакого права снимать на эту тему видео тренинги в моем городе запрещал мне вести на нлп выставлял условия, говорил, что ты можешь вести НЛП-тренинги, если я буду приходить на твои тренинги, и перед тем, как ты их будешь вести, буду твоим участникам объяснять, что такое НЛП, и буду еще смотреть за твоей работой. Потом он мне начал назначать какие-то встречи, потом он мне начал рассказывать, что я ему должен платить деньги за то, что я преподаю НЛП. Ну и потом я благополучно его заблокировал ну потому что ну, каждый сходит с ума по-своему но это по-моему уже из ряда вон поэтому тот парень который писал нам под прошлым стримом много комментариев интересных он еще не дошел до уровня дзен тролля Поэтому вот такая вот история. Этот тролль, он вообще непонятно, чего приперся, даже потом слился, скучно. Я люблю, чтобы хотя бы дня три пообщаться. Но мне тоже интересно. Я к людям отношусь на самом деле с пониманием. Они тоже чего-то хотят, они тоже, наверное, хотят где-то самоутвердиться. Ну вот у меня был такой случай, когда мне запрещали. Преподавать НЛП объясняли, что я неправильно преподаю НЛП. Просили, чтобы я платил деньги за то, что я преподаю НЛП, за то, чтобы назначали встречи, чтобы нам объяснить, что. Знаете, такое, знаете, как какое-то крышевание. Вот. Поэтому с троллями у меня отношения очень простые если человеку нравится писать пускай пишет если он считает что он что-то понимает то ну пускай продолжает считать много троллей юристы которые пишут ересь продвигая всякие движения да это ладно мне кажется на самом деле такие люди они не требуем они ну наверное в какой-то степени не заслуживают столько много внимания которого которое мы им уделяем ну вот такой прикольный случай был в моей жизни еще Бывает по-разному бывает знаете человек начинает писать какую-то ерунду там пару слов ему напишешь а он резко меняется и вдруг становится адекватным вот у нас роман был писал матерные комментарии это меня подтолкнуло на то чтобы во-первых фильтры сделать на канале а во-вторых когда я снял про Романа видео, Роман очень резко стал нормальным, адекватным, цивилизованным человеком, с которым очень даже приятно общаться. Мы с, ними даже, с ним даже в инстаграме голосовыми сообщениями перекидывались и ну, очень даже хорошо общались. Поэтому вот такая вот история. Правильно ли мнение, что злые хамы из-за того, что их не любят? Ну, смотрите, злые и хамы... Ну, у меня такое мнение, что злые и хамы... Они злые и хамы не из-за того, что их там кто-то не любит, а из-за того, что они сами себя не любят. Они настолько не уверены в себе, что готовы хамить. Настолько не уверены, не доверяют людям и миру, что таким образом выстраивают свои э, гиперграницы. Я бы даже так, наверное, сказал. И... И здесь такая история. Ну, нужно относиться к этому всему с пониманием. То есть, тут такой вопрос: если переписку почитать, там есть момент. Был описан виртуальный человек, он согласился с описанием. Прочтите, с чем он согласился. Ну, это уже такая заморочка. Это шизофрения. Я думаю, что там много чего. Ну, не берусь ставить диагнозы, как и говорить точно, какая у вас метапрограмма, э, читая лишь комментарии. Это все-таки вещи достаточно интимные, это вещи достаточно серьезные. Если у человека есть запрос, то с этим можно работать. А если человек просто ходит и, извиняюсь за выражение, говняет всех в интернете, то... Ну, ну, это наша данность, это наша данность. Раньше эти люди могли получить в морду, когда не было интернета, за такое поведение. Они писали на заборах, на стенах, в туалетах, записки писали какие-то анонимные. А сейчас они выставляют какую-нибудь мнимую фотку на аватарку или даже ничего не выставляют и ходят безнаказанные Поэтому, ну, такое есть сегодня в нашем мире интернет пространство хорошо мои дорогие большое вам спасибо за присутствие на прямом эфире мы сегодня круто пообщались был очень рад всех видеть следующий прямой эфир точно также э, в среду где-то в 905 9 10 или в 9.15. мы начнем тему обсудим в нашем секретном telegram чате или не совсем секретном желаю вам здоровья любви радости понимание метапрограмм и на этом буду завершать наш прямой эфир большое всем спасибо и до скорых встреч